Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рис в крапинку по-индийски. Для этого нам понадобится сливочное масло, рис замоченный на 1 час, семена горчицы, семена мака, кунжут, гвоздика и соль. Разогреваем сливочное масло. В раскаленное сливочное масло добавляем семена горчицы. Обжариваем несколько секунд. Добавляем мак. Также обжариваем около десяти секунд. с гвоздикой. Обжариваем до запаха гвоздики. Когда наши семена стали щелкать, это значит, они раскрылись. Добавляем рис Обжариваем его в масле пару минут. Далее добавляем кипяченую воду на два сантиметра выше риса. Переключаем на самый медленный огонь, закрываем крышкой и готовим до готовности. Не забываем посолить. Наш вот такой вот несложный и быстрый гарнир готов. Приятного аппетита!